Рюкзак, коллекция гобеленов, фабрика Шане солнчатый эксперт. Сегодня поговорим о городских рюкзачках, которые выполнены из очень красивого гобелена. Благодаря тому, что в гобелене участвует большое количество оттенков, их можно легко подобрать под любой тип одежды. неважно что впереди глубокая осень. И осенью вы всегда будете в тренде. Это очень красиво. Красивое сочетание той же джинсы, те же курт-пуховики, спортивные теплые костюмы будут однозначно красивы с нашими гобеленами, с коллекцией в нашем интернет-магазине. Смотрите, какой интересный рюкзачок. Вот так он фиксируется. Вот здесь есть дополнительная клепочка. Вот так. Двойная ручка, что удобно для носки. На задней стенке карманов нет, но есть очень интересный ремень, который застегивается на молнию, что позволяет либо соединить лямку, либо разъединить. И есть регуляция лямочек, которая позволит отрегулировать высоту лямок в соответствии с вашим ростом, с вашим объемом, который вам необходим. На передней стенке карман на молнии, и он рабочий, показываю. Вот такой он глубины, уходит вся ладошка. И есть небольшие кармашки для наших масок, которые нам все еще твердят носить в магазинах. Либо для какой-то мелочи, также для телефончика можно положить, да, какую-то сдачу или какие-то мелкие предметы. Идем внутрь. Покажу на примере другого рюкзачка, другого цвета. И, кстати, три расцветки у меня сейчас здесь. Вот такая есть красивая. В общем, вот такие крупные цветы на сером фоне, очень красивые, спокойные цветы. Есть вот такая абстракция, это более нейтральные оттенки, более осенние. И есть еще вот такой светлый на сером фоне, красиво витиеватые узоры с белым немножко, с черным, серым и голубым отливом. Неотливым цветом. Так также ручка расстегивается. Вот она растянута в виде. Вот так можно очень большой объем обхватить. Куртки, пуховика или того, чего вам нужно. Идем вовнутрь. Здесь два бегунка. Помните, я рассказывала о том, что два бегунка. Это удобно для правшей и для левшей. Кто-то с правой руки застегивает, кто-то с левой. Здесь их два. Очень качественные стоят бегуночки. Идем вовнутрь. Смотрите, сколько здесь преимуществ. Карман на задней стенке, на молнии. Еще один карман идет. И два кармашка на передней стенке. По факту получается один рюкзачок, два внутренних кармана на одной стенке, два кармана на другой стенке. На передней стенке карман и два кармана по бокам. Вот такой красивый рюкзак. Цена этого рюкзака 1900 рублей. Моим подписчикам скидка. В нашем интернет-магазине 10%. Подписывайтесь и узнаете первыми о новинках и о наших поступлениях.